Всем привет! Частый вопрос, сколько ссылок, статей, страниц или какие показатели в тестах нужны, чтобы попасть в топ? Частично ответить на этот вопрос поможет конкурентный анализ. Ведь если мы знаем, с какими показателями другие сайты вошли в топ, то можем примерно оценить предстоящий объем работ. В этом видео я расскажу, как это сделать с помощью Netpeak Checker, а в конце, конечно же, соберем все в удобную Google табличку. Поехали! Чтобы узнать главных конкурентов в поиске, нужно спарсить выдачу по ключам, по которым вы хотите ранжироваться. Для этого переходим в парсер PS и добавляем сюда список запросов. Я советую использовать по несколько ключей из разных кластеров, чтобы собрать больше конкурентов. Затем выбираем поисковые системы. Если в вашем регионе используют несколько поисковиков, допустим и Google и Яндекс, то советую включить сбор результатов для всех этих поисковиков. Потом переходим в настройки и задаем здесь нужный вам регион. Например, если нам интересны сайты, или, ну, которые поисковики показывают по запросам из Юрмалы, то так и добавляем в Google и допустим Яндекс. Так как мы будем парсить много запросов, то советую также добавить сервисы разгадывания капчи. Допустим, я использую rucaptcha или tucaptcha. И список прокси, чтобы реже встречаться с блокировками поисковых систем. И теперь можно запускать парсинг. А когда программа закончит сбор результатов, переносим все полученные результаты в основную таблицу, чтобы проанализировать их. Затем процесс будет выглядеть следующим образом. Подключаем в настройках свои API-ключи, так как для некоторых данных нужно платные доступы. И выбираем на боковой панели нужные нам параметры. Я, допустим, беру несколько параметров из серпстата, моза, хревса, алексы, реакции в фейсбуке, если вам релевантно, то пины из пинтереста, и также некоторые попугаи из Google Page Speed Insights. Допустим, это Mobile Score и Desktop Score. И запускаем анализ. И всего через несколько минут вернемся, когда результаты будут готовы. С полученными результатами можно работать или внутри таблицы пикчекера, используя сортировку, или фильтрацию, или группировку, или выгрузить этот отчет на Google таблице. Именно этот вариант я предлагаю рассмотреть. После загрузки отчета в таблицу, вычислите медиану и верхний квартир для каждого параметра, а затем сравните каждый ваш показатель относительно этих значений. Тут же можно прикинуть стоимость ссылок для достижения верхнего квартеля, умножив среднюю стоимость ссылки вашей ниши на разницу между верхним квартелем и вашим текущим показателем. В итоге по каждой метрике мы видим текущее положение сайта в разрезе этой ниши, что позволяет нам лучше приоритизировать работу и распределять бюджет. Если вам кажется это немножко сложным, то не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях к этому видео или записывайтесь к нам на видеодемонстрацию, где мой коллега подробно расскажет и покажет все возможности наших программ, ответит на ваши вопросы и, конечно, даст полезные ссылки, чтобы еще лучше разобраться с Netpeak Spider и Netpeak Checker, а также поисковой оптимизацией. Ну и конечно, если вам хочется узнавать больше фишек использования наших программ, не забудьте подписаться на это видео и поставить лайк, если вам понравилось. А мы идем дальше. Всего за пару минут можно быстро определить, насколько конкурентна ниша и сколько ресурсов может понадобиться, чтобы попасть в ней в топ. Конечно, это лишь часть конкурентного анализа для более детального проверки используйте на пик для технического анализа и SERPSTAT или хрест для аудита ссылочного допустим рассмотрение детального анкор листа или источников ссылок ну и конечно проверки всегда можно добавлять и расширять конкурентный анализ но можете начать из такого Спасибо вам огромное за внимание, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях к этому видео, или приходите к нам на видео демонстрацию по ссылке в описании к этому видео. Спасибо огромное за внимание, хорошего вам дня и трафика. Пока-пока.